Вы на канале лайф да. и сегодня у нас вот такой классный классный конструктор банчемс да. или банчемс не знаю как кто как правильно ударение стать вот такой вот суперский у нас конструктор будем сейчас открывать у -у -у. давай открывать вот не знаю смотри как там а, Вверху? Да. Давай. Куча нету. Ой. Наоборот. Наоборот? Да. Давай, доставай. Вау. Что там у нас? Пусто? Да. Давай, что, -то, что, -то? что здесь у нас? Китайские а, ну, то Ух ты. Тут столько запчастулечек у нас. таких замечательных. Белые. Да? Сейчас посмотрим. Ладно, сейчас мы запчастильки откроем. Ух ты! Наклейки! Наклейки там тоже, Нет. да? Это, наверное, инструкция. Вот такие вот. Сейчас отделю. Такие вот детальки. О. В общем, липучки такие. Разных цветов. Они пластиковые. Такие тут ну, мягкие очень. Для детей, я думаю, ручки не поранят мягко, мягко. А ну давай, что там у нас за бумага? Другого цвета попался. Да. Так, что здесь у нас? Это у нас вот такая громадная инструкция. Вот такая. Дешевые. Перевернем сейчас. Вот такая, вот классная, вот такая вот инструкция. Вот огромная такая. Сейчас я ее. Вложу. Ну что, посмотрим, что тут у нас есть. Да. Ты открываешь, ты же смотри, картинку сейчас я высыплю. Так, здесь у нас крылья, крылья, крылья, крылья. Так, два крыла. Какие-то, не знаю, это что еще? Другие, наверное, крылья зовут да, Тут для дракончика это м, бабочка, может, не знаю. Усы. Трум. Что сами. Давай разные глазки. Там, вот, такие, вот. Не на Лапки? Не на инструкции. Две такие, шляпки. Разные. Инструкция поможет, да? да. Такие, две разные шляпы. Ну давай, смотри здесь вот смотри и лапок сколько? Такие тоже ноги чьи-то. В общем, разных-разных-разных таких. О, вот такие вот ноги даже есть. Ой, уронила. Такие ноги даже есть. Вообще, ты хочешь с нами поиграть, да? Давайте тебе вот голову. Вот такая-то у меня получилась. Голова с такими глазами. Бррр. Такой вот делизик. Ну? Спасибо. Крепишь? И... А, ты решил все соединить, да, в змею? Надо убрать, это не видно твою змею. Давай, голова. Где тут наша голова? Так вот, бамс. Ой, отсоединилась. Бамс, но они легко и отсоединяются, так я хочу сказать, достаточно такие. Вот если они одинарные, так раз и все, и она отсоединилась. Хорошо, чтобы крючочки соединились. Ты и шляпок, да, присоединяешь? Так, вот, ну, покажи. Это наша змеючка. Покажи. Ой, ты что? Ой, Он Ой, красивую часть Змеёй. Вот так вот можно сделать, да? Мистер Сейчас. Змея. Мистер Змей. У нас вот такой вот классный. Да? Угу. На самом... Что мы будем делать? Ну, не знаю. Змею разбираем? Да. Да. Жалко. А может оставим пока? У нас же есть еще. деталь. Нет. Будем разбирать? Давай. Он ну, Вот так вот смотрите. Вот так вот. В общую пучку. Разбивай теперь. Кого разбирать? Нет. Ну, Давай машину делать и будем по чуть-чуть разбирать и соединять. Давай, а то мы сейчас Нет. надолго засядем, будем разбирать вот эти вот все цвета. Это у нас долго времени. Очень много. Давай, раз. Где черный? Вот Уточни тебе сколько помогла. Так, вот так. Машина. Что там нам надо на машинах? Черный цвет нам нужен для колес. Давай я буду колеса делать. Давай. Давай. А ты делай. Okay. Бери инструкцию, на вот тебе инструкция. Бери делай эти машинку. Синяя там, синяя, желтая, желтая, синяя, синяя, желтая, желтая, синяя. Нет, там зеленая. То есть белая. Привет. Как а дела? Пришла. Пишу. Да, ты увидела, как струна пришла одна. Теперь мы будем снимать вместе с Камилой. Да? Ну, да, Что мы будем делать? Богдаша, он какого-то человечку устроит, да, сынок? Угу. М -м -м. Да, а машинку, в общем, мы не делаем, да? Мама не будет делать машинку. Делай. Мне делать машинку, а ты будешь это делать? Да, ну, потом хорошо. А, ты присоединишься? Да. Ну, а можно мне тогда инструкцию? Да. Вот, посмотрю? Ну, колеса мы уже сделали. Ух ты, а ну давай попробуй, тебе нравится? Да. Правда? Будет чем заняться, да? Вечером. Lifting. Этот? Какой это? Больше фиолетовый такой цвет. Фиолетовый. Нет, оранжевый вот, да? Желтый. Нет, желтый вот. Ух ты, <Antonio Thompson> а то у тебя Майнкрафт? Зомби. Зомби получился, а зомби страшно. Ой, кошмар Вот представляете, можно даже вот а Шатается? Да Кто шатается? Стол? В общем, все уже поломали Машинка у нас уже превратилась В новую шляпу для Камилы И кот нам помогает Барни, ты помогаешь нам, правда? У нас здесь лежит вот такая вот Игрушка киндера А он за ними бегает Балуется этими кися, игрушками. Знаешь, вам еще так. Киса, садись, тебя не видно. Ребятам видно твою кисю на футболочке, тебя не видно. Ай, какая у тебя прекрасная шляпа. Да? Шляпа. шляпа. Шляпа. Шляпа. Шляпа. Шляпа. Шляпа. Скажи, шляпа. Шляпа. шляпа. А что ты строишь и корона там у нас? Я не знаю. Не знаю? Ну что, что, -то что -то посмотрим, что-то сейчас будет. Королева! Королеву строит? Да, ну посмотрим сейчас. Да. Что, что я, я сделал? Уже сделал? Да. Ну, сейчас ему проследить задела. Если он будет держаться, конечно. Вот. Такой вот. Вот. Вот. вот так. Красиво? Да. Привет, Модится. я мистер Усатик-Агент Зайчик-Агент? Мистер Усатик Усатик? Да Ой, какой Ангент. Усатик А ты нам все усы закрыл пальцем Усы падают? Да Он какой симпатичный мистер Усатик Привет Привет да. А можно еще вот такой шляпой надеть Да, как мистер а Дай мне Давай Делай да. Все? Ой, какая летучая мышь! А ты поэтому сделал, да? Так, а у нее лапы? Почему так получились? Как, Кряк, у ляг... как у лягушки, да? Крякля, ой! Кряк, Очки. Мама, не разбирай. Не разбираю. Давай вот так уберем, поставим рядом нашу <сёк> летучую мышь и нашего усадика Сатик. Да, я смену, ой, они с... прилипли, давай, убирай. Итак, все, у мистера Усатика опять, прилипли. садик Тебе кто больше нравится? Летучая мышь или мистер Усатик? Все нравятся? Правильно, ты же тебя. Напишите, ребят, в комментариях, кто вам больше понравился. Мистер Усаки, вот такой вот. Мистер Или... Осьминог. мистер, ну, мистер Осьминог уже у нас разобрана половину. Или вот такая ветучая мышь. Мне больше, если честно, понравилась ветучая мышь. Все, всем а пока. А ушай. Ушастик? Всем пока. пока. Пока. Ставь палец вверх. Подписывайся на наш канал. Канал Богдан Лайк. Пока-пока. Да. Пока-пока.